Вот здесь сюда, потом, на этаж. Вот. Вот это вот, как называемый, против вот. дорог север. Тема нашей встречи известна хорошо. Это реконструкция Большого театра и Мариинского. Не буду много говорить о значении вот этих сценических площадок и для истории России, и для российской культуры. Безусловно. Это на протяжении десятилетий, а может быть и столетий. Уже можно сказать, на протяжении столетий и Маринка, и Большой Театр являются самыми яркими символами русского искусства. Это наша город. Здесь за честь считали выступать, дают выступать самые лучшие, именитые, самые известные, самые любимые в мире танцовщики, танцовщицы, певцы, артисты. И здесь выступали наши самые лучшие артисты. И в Большом, и в Даже самый первый взгляд на, на Большой театр говорит о том, что реконструкция Большого давно назрела. Кое-что уже у нас двигается. С 2002 года мы пустили вторую сцену, но если посмотреть на, на то, что можно было бы сделать, то ясно, что двигаться можно было бы быстрее. Вот сейчас мы были в зале, где проходит балеты, и, и в одном зале, и во втором, нам сказали одни и те же слова, что для нас даже два года – это очень большой срок, потому что Потому что творческая жизнь танцовщика, танцовщицы, она Коротко, да. достаточно короткая является, даже два года для них это очень большой срок. А если для них два года большой срок, то и для всех любителей театра, музыкального театра, это тоже очень большой срок, потому что через два года можно уже кого-то не увидеть. Это уже может быть так называемый безвозвратные потери для любителей искусства и для искусства российского вообще. Поэтому наша с вами задача заключается в том, чтобы выработать реалистичные планы реконструкции и строго следить за графиком исполнения работ при нормальном обеспечении административном и финансирования. Но если в Большом театре еще все что двигается, то в Маринке, к сожалению, Насколько я себе представляю, сбои гораздо больше. Правда, там мы объем работы больше, потому что там еще нужно возводить вторую сцену, нужно возводить производственную зону, концертный зал и вообще реконструировать всю зону театральной площади. Работа очень большая, но и там все эти работы должны быть проведены в те строки, которые мы с вами определили раньше, о которых говорили раньше, и которых должны договориться окончательно сегодня еще раз.